Как поднять свою ценность для мужчины? Здравствуйте, мои дорогие, с вами Елена Алексеева. Сегодня мы поговорим на эту тему. Очень часто приходится видеть на консультациях, что девушки не осознают свою ценность. То есть готовы расплавиться да, или расплыться. Рас, раствориться вот в этих отношениях, которые они есть. Да? Ну, у, наверное, у многих есть еще такое убеждение в голове, что вот этот мужчина мне понравился, вот он навсегда, да, или вот он теперь мой, да, раз он мне понравился. Но это не всегда так, поэтому здесь стоит обратить внимание на то, как мы себя ведем. То есть если мы сразу показываем, что мужчина нам понравился, может быть, э показываем, что мы уже влюблены, то женщина сразу проиграла. То есть здесь этот момент нужно очень хорошо понимать. Желательно не проигрывать вот в этом формате и вести в правильном направлении всю ситуацию. То есть танцевать так, как нам надо. То есть если вы чувствуете, что вас понесли эмоции, эмоции это как кони, да, они могут понести к обрыву, если они неуправляемы, если вы потеряли вожжи, да, то есть эмоциями нужно реально управлять. И, даже если вы очень сильно влюбились, значит, нужно делать такие практики, которые помогают это сбавить, чтобы любовь у вас осталась, но не было вот этого сильного вовлечения, чтобы вы готовы всю себя были отдать вот ему, там, я не знаю, бросить ему к ногам. Да? Не нужно всю себя бросать к ногам, нужно нести себя, преподносить себя как ценность. И чтобы преподносить себя как ценность, нужно в первую очередь осознавать себя как ценность. То есть очень важно, чтобы женщина сама себя осознавала как ценность. Что это я хочу сказать? Да? О чем я? То есть очень многие женщины привыкли работать, работала для детей, работала там, и мужа содержала, и наконец-то э, нужно как бы что-то делать, одна не могу, дети выросли, да, и э, ценности нет. То есть вся растворенная вот во всех отношениях со всеми, всю себя отдавала до конца, и вот если представить вот сосуд, э, этот сосуд пустой, да, то есть заглядываем в этот сосуд, там ничего нет, э, всю себя отдала. Да, то здесь нужно себя собрать по кусочкам, всю себя назад собрать по кусочкам, где мы там по жизни себя в каких ситуациях раскидали, где мы там кого-то любили и отдавали себя, где мы кого-то ненавидели и отдавали себя, и вот из всех этих ситуаций по жизни нужно себя собрать, и иначе это не целостная женщина, это чувствуется окружающим. Это очень важно понимать. Нужно ценить себя делать определенные упражнения, в которых вы э, заботитесь о себе, любите себя, цените себя, да, э, вот, э, не знаю, купили новую одежду, там, даже для дома, да, убрали какие-то, там, старую одежду, это уже ценность, там, пересмотрели свое нижнее белье, убрали каких-то, там, были дырочки или что-то там заношенное, вот это уже все, любовь к себе, уже ценность себя, у кого-то такие привычки, что делать йогу, делать пилатесы, прогулка вечером перед сном, которая наполняет женщину, это тоже любовь к себе, ценность к себе. Да? Умение там купить самой себе цветы, вы осознаете, что вы ценность, да? что некому купить, куплю сама себе. Да? Мужчина потом это чувствует. Он знакомится с вами, и он понимает, что вы ценная женщина, потому что вы сами о себе заботитесь, любите, цените. А он только зеркало, он только отражает вас. И он уже сразу хочет о вас заботиться, он сразу хочет э, любить вас, ценить вас. И он это понимает. Как только женщина забыла про себя, опустила себя на задний план, или как многие девушки с таким убеждением говорят, это вот кто-то должен любить меня, не я сама себя. Это большая ошибка. То есть если вы сами начинаете любить саму себя и заботиться о себе, то весь мир начинает вас любить и заботиться о вас. Если вы сами себя не любите, не цените, не заботитесь, то и все относятся к вам как к неценности. И на работе это видно. И дети начинают где-то нагрубили, где-то не подумали о вас, где-то еще какие-то моменты. Чем больше ценности мы осознаем в себе сами, тем больше внимания окружающих. И не только мужчин, да, это детей, и что немаловажно в нашем возрасте, чтобы дети с радостью ждали, что мама придет в гости, что мама побудет с нами два дня или три дня. Да, и воспринимали это как ценность. То есть сначала вы воспринимаете это как ценность. Именно осознаете, это все добивается в практиках. Это определенные практики, которые очень легко делать. Просто делаете каждый день в домашних условиях, и у вас накачивается вот это вот практическое состояние, да? новая привычка воспринимать себя. В нов как в новой реальности. И когда вы меняетесь внутри, торсионные поля вокруг вас тоже начинают меняться, жизнь тоже начинает меняться. Мужчины вас видят другими глазами, просто по-другому воспринимают. И здесь э вот это внутреннее состояние намного важнее внешности. То есть, если вы внутри чувствуете себя комфортно, классно, э осознаете свою ценность, понимаете, что там вы не пойдете вот в такой ресторан, где там, я не знаю, Плохая э, уборка или невкусная, или еще что-то. Э, мужчина уже просто не сможет вас туда пригласить. Или и, и еще что-то. Да, э, вы знаете, что вы о себе в любом случае позаботитесь. и Мужчина будет хотеть тоже позаботиться о вас. Как только вы с ним познакомились, ему будет хотеться с вами о вас позаботиться. Это тоже очень важно. Хорошо. Я думаю, что я, в принципе, самое важное сказала. Если у кого какие-то вопросы возникают, пишите, пожалуйста, под видео. Я буду отвечать сама вам обязательно. И если какие-то вопросы возникают, если какие-то моменты вам стали созвучны или что-то вы услышали новое, делитесь этим в комментариях под видео. Я буду вам за это благодарна. И ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я буду стараться каждый несколько дней публиковать новое видео с новыми фишками, трюками, секретами и полезностями в теме отношений мужчины и женщины. И прощаемся с вами. До следующего видео. Пока-пока.